не потом снаружи, на заре подумал он, как же так, ребята, что же делать мне с дерьмом, не нести же в хату, а его любимый пес, по породе лайка, сделал кучу возле роз, дескать, убирайка. Иванов достал пакет, выругался грубо, тут же пес оставил след рядышком у дуба. Так и ходит Иванов до сих пор по свету, и таскает Иванов грязные пакеты. Вот уже который век он все ищет урну, Потому что человек Иванов культурный. С каждым днем все тяжелее грязные пакеты, А помойки, хоть убей, не было и нету.